Пойдем. Раз, два, три. Только не орать как перепуганными. Поняли? Спасибо. Ага. Тихо. Так, давайте. Пошлите. Саша, пошли. Мама. Ты делай, идите первыми. А ч ⁇ я? Я уже туда была. Пошлите. Пойдем, Али. Пойдем, Владик, иди. Владик, пошли. Пойдем, пошли. Давай, Саша. Пошли. Пойдемте. тебя. Пойми Саша. Проходите, проходите. Тут сейчас упадет кто-то. Да я... не упадет. Если кто-то упадет, я смотрюсь. Хорошо. Саша, ты матерись тоже. Да тут нет никого. Пошли, пошли. Заходите. Здесь пока никого нет. Да пошлите, тут никого нет. Ладно, А вы пришли сюда что? Закрытыми глазами. Я, я вас должна везти. Пошлите. Пап, Чуть тут я вижу. Чуть. Чуть Валь. Идите, пожалуйста, вы первые. Заходим вместе. Раз, смотри! Тут никого нет. Пошли. Смотрите, вы смотрите просто куда идете. А то вы Это идете в все. Пойдемте, пойдемте. Мама. Тут откроется шкафчик, я знаю. Я Саша. Иди к маме, сидит. Видите, наверху. Живой, это же другой. Тише, тише. Тупля! Пойдемте. Саш, ну по-любому что-то не так. У меня без руки. Я тоже могу. Какие-то лица странные. Идем. Мама! Ты чувак летите вперед! Пойдемте, пойдемте! Я вот здесь с вами. Смотрите, смотрите. Ма, давай ты первый. Давайте у первый. Пойду, я с вами, я же вас держу, блядь. Я же вас держу. Молодец. Саша, не смотри. Если будет страшно. Я вас держу. Стой, стой, здесь стоять. Идти надо, стой Смотрите. Сотрите. Сотрите. На него смотрите. Да смотрите. Мама. Когда это кончится? Здесь отпуск крутой смотри. Нет, я не пойду, Я не пойду! Мама. Не Пошлите, не буду. не надо, не Я не Я не а вот в следующий раз пойдешь еще? Нет, нет я никогда нет. не в комнату страха никогда. А вы что думали, здесь сказка? Нет. Вон, посмотрите, просто посмотрите. Это же не настоящая Ой. Саша. Майя, возле него. Мама! Простите. Ага. Мама! Мама! Выход Саша Смотри. и дети. Смотри. Посмотрели? Смотри. Посмотрели? Да! Да, я да. подожди. Да.